Здорово! Это обзор от mob.org, и я, Трэш. В сегодняшнем выпуске вы увидите карточную коллекционку, трэш-шутер, аркадный хоррор и глазастую головоломку. Стартуем! По каким-то причинам надоел Хардстоун? А быть может он просто не тянет у тебя нищеброд, потому что твоя семья слишком бедная? Тогда Спилстоун это именно то, что тебе нужно! Великолепная коллекционная карточная игра с красочными нарисованными от руки картинками. В твоем распоряжении три героя на выбор, повелевающие различными силами стихий. Собирая, комбинируя и улучшая свои карты, ты побываешь в 96 захватывающих поединках и сможешь испытать колоду с реальными игроками. Сам ты детская игра, мне нравится! Хаммер 2 это трэш-боевик в лучших традициях индийского кино. Когда на улицах творится беззаконие, единственный кто может остановить его это Хаммер, крутой низкополигональный бесхаризматичный агент, который стремится уничтожить своего заклятого врага Биг Босса. Пройди 30 захватывающих экшен миссий, управляя автомобилями, танками и вертолетами. Прокачивайся, зарабатывай достижения и открой огромный арсенал оружия. В этой игре даже доната нет, не то что сюжета. Team Light — это аркадный хоррор, в котором тебе будет необходимо искать ключи от запертых дверей, избегая больных в психбольнице. В твоем распоряжении будет только фонарь, но стоит учитывать, что свет фонаря привлекает больных. Иногда, конечно, фонарь будет выключаться, но не сказал бы, что это к лучшему. Еще одним вспомогательным элементом служат оставленные тобой следы, благодаря которым ты сможешь понять, где ты был и куда ты направляешься. Похищенный инопланетянами герой знаменитой Фриз так и не смог вернуться домой. Но его младший брат так этого не оставил и, построив самодельную ракету, отправился на выручку. В продолжении головоломки Фриз 2. Бразерс, тебе снова предстоит думать, вращать уровни, избегать умных батареек, лазеров и смертоносных жидкостей. Тебя ждут 4 сюрреалистичных инопланетных мира, 100 разнообразных и сложных уровней и новые особенности геймплея. Вот и все, ребята. Ставьте лайк, подписывайтесь вступайте в группу и будьте паиньками, не пропускайте предыдущих видео. Это был обзор от mob.org и я трэш. Увидимся!